Всем привет! С вами Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы решили снять второй выпуск про подпорные стены. Полгода назад мы снимали выпуск про то, как мы возводим подпорные стены по различным технологиям на наших объектах. Сейчас уже прошло... Чуть больше, чем полгода. Объекты, которые мы снимали в прошлом видео, мы уже завершили. И сейчас решили посетить их повторно, для того, чтобы уже показать, ну какой у нас финальный результат получился, какие э, мы выявили плюсы и минусы в каждой технологии, сколько времени это заняло. Ну и в целом, какие-то технологические особенности, которые будут важны вам при выборе, технологии возведения подпорных стен при строительстве вашего дома в целом подпорные стены применяются в основном для террасирования участков вот как в данном случае у нас здесь был перепад высот порядка 6 метров и для того чтобы можно было комфортные плоские участки здесь устроить мы возводили каскад подпорных стен у нас здесь получилось 5 разноуровневых террас на этом участке Второе, это для укрепления в целом каких-то откосов при строительстве дома. Допустим, у нас большой склон на участке, и вы хотите как бы дом поставить на плоскость. И для того, чтобы сформировать плоскость, необходимо подпирать грунт, на котором у вас в перспективе будет стоять дом, и на который будет опираться фундамент. В данном проекте тоже такое решение было выполнено у нас. Значит есть дом, который сейчас строится на верхней террасе Вот в самом доме в пятне грунт поднят порядка трех метров В начале дома там ну примерно метр В самом дальнем углу порядка трех метров Подъем участка сделан для того, чтобы поставить дом в плоскости Фундамент там выполнен плита И небольшой подвал сделан для ну, хранения каких-то там припасов и баня также на этом участке стоит сейчас на насыпном слое Насыпь там составляет порядка э, где-то трех метров И для того, чтобы эту насыпь укрепить э, Так как мы строились близко к границе участка ну, возводили габион, в который уже насыпь это упиралась Третья задача подпорных стен, это ограждающая функция То есть она, габион может быть, как являться как забором или как, ну в целом, ограничение вашего участка Вот здесь у нас по периметру, если посмотреть, в целом габионы выложены по всему периметру участка У нас есть на участок два, по периметру два разрыва габионов Это разрыв номер один здесь для выхода на соседний участок И разрыв в габионах номер два, это в на въездной зоне, где у нас в перспективе ну, есть вход на участок въезд на участок, остальную всю территорию у нас обрамляет габион вот, он как раз выполняет функцию забора или ограждения участка руководствуясь этими тремя задачами уже проектируется или выбирается технология устройства подпорных стен вот сейчас мы заехали на участок, где мы возводили подпорные стены из габионов, но вкратце об этом участке расскажу. Максимальная высота габионной стены у нас в, в, в противоположной точке там 5 метров, сейчас подойдем посмотрим, минимальная высота 1 метр, толщина стен в основном у нас идет метр применяли коробчатый габион из оцинкованной сетки размер сечения габиона метр на метр и у него есть опять же разной длины габионные конструкции здесь в основном был блок 2 метра длиной, метр высотой и метр шириной вот соответственно такие габионы применяли, заполняли гранитным Щебнем, фракция камня 70-250. Мы пробовали разные фракции, как-то миксовали. Пришли к тому, что лучше брать э, не только крупные или не только мелкие. Надо брать такую смесь и уже... Если посмотреть на габионы ближе, можно вот на той стене увидеть, у нас по наружнему слою все-таки лежат больше крупные камни, или вот на заднем фоне это хорошо видно. И уже внутри мы укладывали более мелкие камни для того, чтобы заполнить пустоты, так как камень идет не колотый, а ну, просто обломочный. И для того, чтобы не было много пустот в стене, которые могут привести к неравномерной усадке, применяется уже мелкий щебень для заполнения пустот, между камнями также для устройства габионов бывает применяют колотый камень это когда каждый камень подкалывается подрубается это с одной, точ... ну, с одной стороны достаточно красивое решение но с другой стороны это достаточно дорогостоящее по-моему не совсем оправданное решение потому что габион все-таки это не ну такая не финальная облицовка это все-таки ну такая техническая задача в первую очередь перед ним стоит ну и в то же время даже стена с неравномерным, не колотым камнем выглядит достаточно эстетично, если правильно и без нарушения технологии его укладывать. Значит, какие минусы в данной технологии мы обнаружили? В первую очередь это сроки строительства. Процесс достаточно трудоемкий, блоки все собираются вручную, все камни в блоке укладываются вручную. Здесь на этом объекте мы уложили порядка полутора тысяч кубов камня. Каждый камушек укладывался вручную. Минимальное использование механичес... ну, механизации. Потому что э где-то в центр можно что-то подсыпать. Весь остальной периметр необходимо аккуратно укладывать. Потому что все-таки это уже внешний вид. И для того, чтобы его создать хорошо и красиво, техникой это выполнить невозможно. Поэтому вот первый минус... Это большая трудоемкость работ физическая и ну, достаточно большой срок строительства. В среднем у нас, значит, мы где-то в день, а, на, у нас получалось укладывать 20 кубов габионов. Бригада здесь работала из 6 человек, плюс постоянно был экскаватор-погрузчик на этом участке. А, ну, в целом, данную задачу по габионам, насколько я помню, реализовали мы где-то примерно за три месяца то есть помимо этого мы выполняли работы по отсыпке оснований по устройству плоских террас ну вот по срокам конечно минус с точки зрения экономики мы тоже изначально прикидывали монолитные Ну в целом анализируем монолитная конструкция или это или из габионов изначально приходили к выводу к тому, что габионная конструкция получается более экономичная. В перспективе пришли к тому выводу, что если у вас очень высокая стена, ну там больше трех, больше даже ну так двух с половиной метров, габион будет выгоднее, потому что монолит необходимо жестко заделывать в какую-то подушку, делать контрфорсы, сама толщина стены вырастает, потому что необходимо ее укреплять и жестко анкерить в подушку, чем выше стена тем она будет толще, а ввиду того что сейчас металл очень дорогой ну и в целом и в прошлом году металл не от металла даже в целом сильно это зависит, но ну, вывод мы сделали следующий если у вас стена там до двух 2,5 метров высотой выгоднее было бы делать из монолита. Если стена выше 2,5 метров высотой, выгоднее уже делать из габионов. Из габиона можно сделать хоть 6-метровую стену, хоть 10-метровую. Сейчас мы как раз реализуем проект в Токсово. Мы заедем, обязательно посмотрим, как там эта задача решается. И там уже выгоднее по сравнению с монолитом возводить все-таки стену из габионов. Также в процессе строительства мы поняли значит следующий момент, для возведения стен из габионов лучше применять блоки одинаковых размеров, в данном проекте мы применяли блоки различных, различной толщины, ширины или длины, то есть у нас были блоки высотой полметра, метр, шириной от даже где-то полтора метра был блок, где-то полметра длиной разные блоки. И столкнулись с тем, что блок в целом, они приходят в упакованные в пачки. Для того, чтобы его габариты все выставить и проверить, необходимо их распаковать и собрать. Понятно, они идут с бирками, но когда у вас пачка лежит там в тысячу габионов, ну, тяжело их перебирать, поэтому приходилось их разбирать, замерять, по участку разносить И, ну, по большому счету, когда мы закончили, мы сделали выводы, что, ну, никакой пользы от этого не получили Если бы мы применяли обычный блок, ну, стандартной величины, допустим, 2 на метр на метр то получили бы ровно такой же результат, как получили сейчас. Но вот на этом моменте мы бы не тратили время и ну, не было каких-то переделок, потому что так как их было ну, 10 разных э, номенклатурных размеров, э, были моменты, где мы не тот блок ставили у нас, ребята, приходилось это разбирать, переделывать. Вот э, обращаем внимание, что лучше применять блоки одинакового размера. Э, Где-то в габаритах можно его подрезать перевязать заново, и ничего, конструкция от этого плохого не будет. Также вот сейчас реализуем второй проект. Поняли то, что габион лучше брать высотой полметра. Метровый габион тяжело ставить опалубку. Блок габион может выгнуть. Это ну, приводит к тому, что надо заново разбирать, собирать. И опять же габион собирается как ставится опалубка деревянная, к ней представляется уже блок сетка привязывается к опалубке, камень закладывается потом ставится стяжная проволока, она идет с определенным шагом, вот эти проволоки идут, они идут здесь э, с шагом, я вот сейчас не помню, ну порядка полуметра эти проволоки идут но ввиду того, что здесь, ну, такой прям большой жесткости нету, стена немножко выпирает. Ну, здесь даже видно, она немножко вот такая выгнутая. В целом, это в допусках при устройстве габионов, но все-таки красивее смотрится, когда габион идет ровно. А для того, чтобы сделать его ровно, надо дополнительные вот эти ребра, чтобы были. И вот когда у вас габион высотой полметра, у вас, ну, вот, вот этой зоны, где происходит выпучивание, ее нету. Понятно, расход именно проволоки в габион немножко больше, ну, габион становится дороже. но там цифра не такая э, э, астрономическая, но зато результат получается лучше. Поэтому второй совет, ну, это моя точка зрения, лучше применять все-таки габионы по полметра высотой, они получаются жестче и ровнее. Четвертое преимущество насчет вот габионов относительно монолита, повторюсь, да. Когда у вас, допустим, большая высота, помимо того, что у вас большая толстая стена получается, вам надо делать еще широкий подпятник, на который, ну, концепция вообще устройства монолитной сте стены на монолитной подпорной стены заключается в том, что у вас есть подпятник, на нее вы ставите подпорную стену, э грунт. Ну, если вы с этой стороны подсыпаете грунт, он грунт давит на подушку, тем самым не дает опрокинуться стене. Вот в концепции, ну, в технологии устройства монолитных стен подпорных, вот эта пятка, она становится, если у вас стена высокая, она становится достаточно большая для того, чтобы создать пригруз. Тем самым у вас ну, увеличивается объем земляных работ. Если вы строите на склоне, вам, ну, допустим, чтобы возвести 5-метровую стену, вам надо где-то 3-4 метра, копать в этот склон для того чтобы поставить ровно подпорную стену на нее уже э, завязать э, точнее для того чтобы поставить подушку и на нее уже завязать подпорную стену вот в габионах такой истории нету габион ставится без какой-то там э, сильной подушки где-то в каких-то проектах у нас есть что подушка немножко шире чем стена но она там на пол метра на метр шире чем сама чем ось стены да э, в монолите же это будет 3-4 метра вот в данном именно решении у нас просто идет каскадная стена, у нас там нижний ярус полметра, полметра, полметра, вот, тем самым, ну, сама стенка получается немножко косая, но в то же время, вот, мы не выбирали здесь там 3-4 метра для того, чтобы построить стену, мы строили прям по факту, по рельефу шли и поднимались, вот, это, конечно, является преимуществом для такого рода стен. Для устройства габионов относительно подпорных стен э, здесь ну, технологичность конструкции, технология устройства данных стен ну, гораздо проще, чем монолитных. Здесь не применяется какая-то инвентарная тяжелая опалубка. Но ну, опять же для возведения высокой стены, вот здесь у нас допустим 3,5 метра, для возведения такой стены в монолите надо применять монолитную крупнощитовую опалубку. Это ну, тоже э, амортизация этого оборудования. Это надо применять бетононасосы, готовить мощное основание. Габион все-таки это более простая технология. Здесь работает экскаватор, погрузчик, руки, ну и минимальное количество каких-то там дополнительных материалов. Ну там деревянная палубка строится, все остальное выполняется вручную. Ну опять же, где у вас там допустим тяжелый доступ э, техники на участок или там э, сложно с логистикой именно бетона, можно применять габион тоже даже ну в маленьких невысоких конструкциях тоже будет выигрышная история там ну в целом минусом по моему мнению минусами габионов является то что ввиду того что он гораздо большей толщины чем монолитная стена он съедает ну участок то есть вот здесь если посмотреть у нас стена как раз здесь 6 метров высотой и ступени идут ну где-то с шагом там 30-50 миллиметров у нас относительно нижней границы участка до верху мы где-то потеряли тут порядка двух метров можно конечно устраивать габионы и с минимальным перепадом вот сейчас на другом объекте мы делаем так что у нас ступеньки по 10 сантиметров получается примерно такой же высоты стены но опять же, чтобы такую стену строить, там уже применяется анкеровка в грунт, полиэфирные сетки различные, это усложняет технологию, но можно минимизировать вот это съедание своего участка ну, в данном проекте всех устроило решение именно такое, поэтому оно здесь и реализовано габионы, ввиду того, что они выполняются из проволоки, ну, вот так вот его трогать, сидеть на нем, ну, не совсем комфортно, надо какие-то делать еще дополнительные там скамеечки на них, ну, потому что или вот так ходить по нему, можно за что-то запнуться, ну, потому что габион, все-таки он, вот такая плавающая история, если у вас из э, проволоки, если у вас сварной каркас, он, ну, на самом деле габион будет намного дороже такой, но он будет ровнее, э, ну, такой нюанс, то есть, если вы все-таки хотите получить такие ровные гладкие поверхности, в технологии габионов вы этого не добьетесь ну там уже лучше переходить на монолиты либо на другие сетки, ну что существенно увеличит стоимость с точки зрения дренажа территории, вот, ну, габион как раз, если отсюда смотреть, лучше намного работать чем монолит. Опять же, если монолитную стену строить, обязательно надо делать там, дренаж перед подпорной стеной, отсыпать примыкание там, специально дренирующими слоями, которые будут отводить воду от стены. Но, тем не менее, есть риски, то что там грунт подберзнет и вода будет стоять сверху, или процессе со временем там, э, грунт, который вы засыпали он может там заилиться и опять будет вода стоять все-таки в габионной технологии здесь нету высокой плотности материала поэтому вода хорошо дренирует это будет происходить всегда и участок всегда будет сухой но опять же, не стоит, стоит не забывать ограждать от габиона весь насыпной материал геотекстиля можно увидеть, вот по периметру белая полоска идет она на всю высоту стены опускается и песок который насыпается не забивает уже пазухи в габионах и позволяет долго эксплуатировать эту конструкцию ну и нюанс наверное основной это основное преимущество габиона все-таки это внешний вид здесь натуральный камень он всегда будет виден это приятно смотреть глазу на это можно вот такие каскады делать их намного проще делать чем в бетоне и это уже, так сказать, финишная отделка, ее можно засеять травой э и, в принципе, этим делом всем наслаждаться, смотреть и радоваться. В технологии бетонных работ все-таки вы получите серые конструкции, можно сделать лицевой бетон, это будет красиво, но это будет дорого. Либо сделать обычный черновой, потом облицевать каким-то камнем, ну, там надо сделать парапет, дополнительную гидроизоляцию. Ну, много нюансов возникнет при бетонных конструкциях, в габионах, все-таки эти вопросы снимаются сразу После того, как вы закончили строительство подпорных стен, вы о них, можно сказать, забыли Встретили нашего заказчика Ивана Здравствуйте, Иван Приветствую вот В прошлом году работали на этом объекте, в этом году выходили еще, устраняли замечания На текущий момент работы заказчиком приняты И заказчик дал добро Отзыв нам оставить о нашей работе. Иван, пару слов. Не мог не оставить отзыв о подобной работе. Просто монументальный труд был совершен. Да, Марат прав, порядка года назад началась здесь стройка. На месте вот этого всего великолепия был просто, просто сложный участок со сложным рельефом. Все говорили так. Мы подошли к делу весьма основательно. Мы заказывали проект ландшафтного дизайна. Все делали красиво по картинкам но потом когда подобрались к моменту исполнения всего этого мы поняли что картинок просто недостаточно мы обратились в компанию «Фундамент СПБ», потому что, ну, искали на рынке. В тот момент был такой специфический момент. 2020 год, все на карантине, все надо было быстро, все надо было строить. В воздухе витали какие-то сплошные опасения про то, будет ли вообще что-то дальше. А что будет дальше, как надо вести всю политику хранить деньги, или строить загородные дома, или покупать квартиры в городах, э, у каждого была своя стратегия на этот счет, э, мы решили строить, решили строить, и, судя по всему, не прогадали, потому что то, что uh -huh. сейчас недостроено очень бы хотелось, чтобы было достроено в том году, ну, как есть, так есть. Э, время прошел год очень быстро, вообще прям пролетел капитально, э, гигантский, гигантский объем работы совершен Компании Фундамент СПБ сотни, я не знаю, сотни, наверное, машин с песком или ближе к тысячам, к тысячам кубов за тысячи кубов перевалено здесь песка, сотни кубов гранита привезено, тысячи кубов. Вот этой сетки металлической Десятки, десятки людей Здесь были на объекте, что-то рыли, копали Техники, катки Экскаваторы, все это было здесь Ну и сейчас мы имеем то, что имеем Я очень доволен, потому что участок С дороги смотрится просто прекрасно Все здесь проезжают, думают, будут по отель Какой-то, когда смотришь Внутри периметра, еще красивее считают. открывается великолепный вид В общем, я очень доволен Большое спасибо, ребята потрудились На славу, я... Очень-очень рад, что доверил вам эти работы. Вы уж нас извините, что мы в каких-то ситуациях тут не совсем ну не гладко проходили определенные этапы таких в объемах не может быть все гладко тут же если было все гладко значит э, что-то потом даже... да. испытывал да, <смех> какие-то сомнения так конечно ну работы шли с определенными шероховатостями но самое важное я считаю по жизни как э, ну важно попадаешь ты в плохие ситуации или не попадаешь в них важно как бы ты как ты из них выходишь и что ты оставляешь после этого в багаже знаний и в общении с людьми в данном случае все было в порядке. Все, что было сделано, сделано хорошо. Что было не сделано, было оговорено, сделано позже. Что было сделано не очень хорошо, было потом исправлено, поэтому вопросов нет. Спасибо, Иван, большое. Спасибо, очень приятно. На этом объекте, наверное, все. Мы также посетим другие объекты, которые мы снимали в прошлом видео и которые мы сейчас строим. И расскажем про другие технологии. Сейчас мы заехали на объект Вьюки. На этом объекте мы были в прошлом году, когда шел строительный процесс. Сейчас уже строительные работы здесь завершены. Мы имеем уже возведенные подпорные стены из железобетона. На этом объекте выполнено 7 различных подпорных стен. Напомню, но ну основные технологии устройства подпорных стен из бетона это либо стена, стена на подушке либо стена на сваях. В данном проекте реализовано и то и то решение. Оно применяется в разных случаях. Дальше пойду покажу, где какие решения применялись и почему выбрало, выбрали мы то или иное решение. А сейчас расскажем о э, вот отличиях, которые мы сейчас уже после возведения стен обнаружили преимуществах именно бетонных подпорных стен от габионов uh, и какие минусы тоже присутствуют вот uh, ключевое отличие кто-то скажет что это минус кто-то что это плюс это внешний вид uh, вот про габионы мы говорили о том что все-таки габион когда завершен он уже имеет финальный вид его не надо никак отделывать можно там засеять травой но в целом он достаточно эстетичен природный материал, выглядит достаточно ну, красиво, с моей точки зрения бетон, если выполняется вот в таком черновом варианте он имеет все-таки такой полупромышленный вид, мне кажется, он еще вот просится Какая-то отделка на эту стену. Конечно, можно делать подпорные стены из лицевого бетона. Но это увеличивает стоимость этих работ. Тут уже заказчик выбирает, что ему хочется получить. Если он в перспективе хочет отделать этот забор каким-то натуральным камнем. Или покрасить. То монолит можно использовать и в перспективе отделывать. И все будет хорошо. Вот. Это первый момент. Второй момент. Отличие монолита. Это все-таки жесткость конструкции, это возможность установки а, вот таких, э, э, так сказать, замоналичивания столбов. Если у вас э, это, ну, подпорная стена является границей участка и в перспективе вы планируете устраивать забор, то в монолит можно заделать э, стойки, на него можно там хоть кирпичный забор, но любой тяжелый забор поставить, он будет стоять на габионах все-таки там конструкция более подвижная можно, конечно, какие-то стойки вставить, легкий забор повесить, но тяжелый забор э, на него поставить э, будет невозможно, потому что он может в перспективе там дать усадку и разрушиться, ну то есть э, монолитный забор, монолитная подпорная стена может являться полноценным забором и нести нагрузку от тяжелого забора в габионах такой истории нету, к сожалению. С точки зрения э, сроков строительства, э, вот мы обнаружили, опять же, посмотрели Плюс-минус объем работ был одинаковый э, по сравнению с объектом, на котором мы были. Сроки примерно одинаковые получаются. Но опять же, стоит не забывать, что монолитные стены высокие. Они гораздо более трудоемкие и по стоимости, и по срокам строительства. А если мы идем по стене до двух метров в монолите, это более выгодное решение. Но по срокам, опять же, мы попадаем примерно в один период. В целом, монолит относительно габионов менее объемный после реализации. Можно посмотреть, вот толщина самой вот этой подпорной стены у нас 25 сантиметров. Если бы это был габион, это минимум было бы там полметра, а может и метр, в зависимости от расчетов. Он бы съедал у нас примерно вот такую зону от участка. Здесь все-таки у нас узкая полоска, которая позволяет еще создать пространство между строением, которое стоит близко к границе, ну, какую-то отмостку. Если бы был габион, нам пришлось бы либо толкать наше здание в сторону, либо э, строиться вплотную к стене, что не позволило бы э, выполнить какие-то работы по благоустройству прилегающей территории Итак, плюсами монолитных стен является то что монолит более подвижный более управляемый материал с точки зрения архитектуры габион все-таки имеет унифицированные размеры которые надо ну, составлять друг с другом из бетона можно выполнять различные э, закругления конструкции вот здесь можно увидеть вот подпорные стены выполнены радиусными Поворотами Здесь вот буква S, здесь вообще полный поворот. Все плоскости а, плавно прилегают к друг другу. Есть у нас подъем еще ну, от, по вертикальным отметкам. Вот это является преимуществом монолита от габионов. Габион все-таки такими кубами складывается друг на друга. Вот такие косые поверхности, конечно, можно делать, но их будет сложно подгонять. Это либо по месту надо будет руками это все дело изготавливать. Ну, это, опять же, отразится на стоимости и сроков. И с точки зрения оптимальности, соотношение цена-срок и финальный вид, так сказать, монолит, если вы хотите сделать какие-то круглые э, радиусные поверхности, будет выигрывать. Также, ну, опять же, можно увидеть, что все-таки монолит, э, вот эта полосочка, она одной толщины, она не толстая. Если был бы был габион, он был бы более объемный. Опять же, в монолите можно реализовывать не только там подпорные стены, также выполняются вот различные лестницы. Вот в данном проекте реализована лестница перехода с нижней террасы на верхнюю. И ввиду того, что эти конструкции, лестницы зачастую выполняются из бетона, здесь есть примыкание бетона к бетону, есть анкировка в монолитные конструкции. Конструкция в целом получается более жесткая. Ну, примыкание к габиону Монолита Создавало бы какой-то там Деформационный шов, зазор Возможно потом какие-то усадки были бы Ну вот в рамках Монолита Такие решения э, реализуются лучше Вкратце, что мы тут сделали вообще У нас здесь сделано 7 подпорных стен Есть ограждающие две стены Которые ограждают наш участок От границ прилегающей территорией Здесь у нас выполнена стена на подпорной пятки по фасадной стороне выполнена лента на буронабивных сваях, вот в данном конструктиве тоже выполнена лента по буронабивным сваям в целом у нас был проект ландшафтного дизайна, по которому мы уже эти стены подгоняли под планируемые отметки, изначально здесь был холм, здесь была срезка грунта порядка ну, 3 метров, то есть где вот сейчас у нас фундамент дома залит там 3 метра грунта мы срезали Здесь у нас было понижение на существующую дорогу. Здесь мы, наоборот, участок поднимали. но ну, за счет подпорных стен мы вот это выравнивание произвели. Если вы сейчас стоите перед выбором, какую технологию лучше выбрать, Монолит или Габион, вот рекомендую все-таки отталкиваться от параметров «высота». Габион на высоте будет дешевле, чем монолит Отталкиваться от внешнего вида Какой вы хотите внешний вид иметь Опять же, кому-то нравится бетон неотделанный Это тоже хорошо Нас он тоже вполне устраивает Но не всех, к сожалению Вот, опять же, если вы хотите выполнять подпорную стену в виде забора Лучше применять тогда монолит Если вы хотите, повторюсь, оставить стену без отделки Габион, наверное, будет более эстетичен или применять надо все-таки какую-то технологию лицевого бетона. Если вы хотите заливать радиусные, криволинейные конструкции в, ну, с, как сказать, с маленьким радиусом, в габионе тоже можно на самом деле, сделать радиус, но он будет такой более пологий. Если радиусы маленькие, все-таки из бетона их можно будет выполнить, выполнить хорошо и красиво, из габионов это будет делать сложнее. Если все-таки у вас участок имеет не только плоские поверхности, как на участке в Первомайском, где мы были, а имеет вот такие э, пологие склоны, то монолит в данном случае выигрышный будет с точки зрения вот, где-то у вас стена пойдет наверх и вы сможете повторить рельеф участка вот этой подпорной стеной из бетона, как мы видели возле лестницы. В габионах все-таки это будет ступенчатый подъем вот такой. Внешний вид у него будет уже немножко другой. Ну и, наверное, последний конструктивный момент, который э, важен. Э, если вы устраиваете монолитную стену, <coughs> монолит все-таки является водоупорным элементом. Необходимо обязательно предусматривать какие-то дренажные системы, которые будут защищать э, участок от наполнения воды за подпорной стеной, ну и в целом э, защищать стену от разрушения. Опять же, в габионах таких систем предусматривать не надо. Дренаж сам по себе происходит, потому что габион это пустотный материал, там есть много э, воздуха в ней, по которой вода прекрасно сочится и проблем не возникает. А, варианты устройства подпорных стен существуют разные, Необходимо с умом подходить к выбору технического решения. Мы рекомендуем все-таки обращаться к людям, которые умеют их проектировать, потому что видел я много подпорных стен, которые завалены или с трещинами. Видел я габионы, которые съедают ну, большой объем территории, участка и... Или габион, который идет по границе, а потом рядом еще заливается какая-то там лента для устройства забора Тут надо учитывать вот эти факторы, объединять и принимать уже верное решение При выборе подпорной стены, которую вы будете использовать на участке Наверное, про подпорные стены все Кому полезно было это видео, поставьте нам лайк или если мы что-то рассказали непонятно и надо раскрыть более шире какую-то ситуацию, пишите в комментарии, мы ответим, снимем возможно видео или просто вас проконсультируем и дадим ответы на вопросы, которые вы задаете. Ну все, с вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!